Всем привет! Сегодня приобрела а, вот такого красавца. Это кофейное дерево. Вот. Тут их вот несколько штучек. Очень много. Я хочу их рассадить, потому что я уже имела такой опыт. Я уже покупала э, вот такое вот кофе, кустиком, несколько проросших зер, зернышек. И оно у меня росло вот так вот куча, очень хорошо даже. Выросло довольно-таки, вообще вкус был большой, честно говоря, красивый вкус был. Но я просто вычитала в интернете, статью такую нашла, что если вы хотите вырастить деревце его нужно рассаживать и я попробовала их рассадить уже взрослое растение и я этот взрослый можно сказать кустик ему было наверное, два года решила их рассадить чтобы вырастить самостоятельные деревья и в итоге, что у меня получилось, они очень болезненно восприняли эту пересадку. Прям очень болезненно. Они стали сбрасывать листья. В течение года и до сей, и вот по сей день у меня остался один. Я сейчас вам его покажу. Вот одно из них, что осталось. Вот оно просто мучается, оно не растет. Вот что я только не пробовала делать Ничего не помогает Вообще ничего Видите, вот листья скручиваются Вот не хочет оно никак расти И не могу причину вообще понять Если, конечно, кто-то знает Подскажите, пожалуйста, напишите мне в комментарии Как можно его постановить И вот я хочу его совсем маленького рассадить по разным горшочкам горшочки уже приготовила, насыпала туда керамзит во все и вот хочу сейчас просто его вывалить и очистить от почвы ну, корешочки вообще прям хорошие очень хорошие Просто мне очень хочется вырастить кофейное дерево и хочется попробовать даже собрать урожай хоть на чашку кофе Но здесь вот просто хорошо нужно прям размотать я тоже уже читала очень много литературы кофе и все-таки везде советуют чтобы не выращивать его вот так вот как вот их продают потому что они все равно потом друг друга задавят, ну задавят и как бы слабый погибнет вот. кофе это тропическое растение любит с весны до осени любит обильный полив, но почва должна быть рыхлой, прям вода должна, вы когда поливаете, она должна полностью проходить через горшок в поддон, она не должна вообще задерживаться, то есть он не терпит застоя воды в горшке, это вот самое главное. И наверное местоположение еще тоже имеет большое значение, кофе не любит прямых солнечных лучей, но притом любит очень светлые места. Не любит сквозняков. Придется, наверное, мне это все размочить, чтобы не травмировать. Потому что корешочками прям все вообще... Не получается у меня его... Я боюсь травмировать корни. Поэтому я его сейчас замочу водичку. Чтобы мне легче было его распутать. А пока приготовлю грунт, пока он так постоит у меня. Здесь у меня кокосовый субстрат, он у меня был размоченный такой рыхлый. Купила я почву, почву я уже такую выбираю. Взяла, ну здесь вот перечислены некоторые растения. Я взяла грунт для фиалки, потому что он такой более питательный и более рыхлый. Вот. Я его высыпаю сюда как в некоторую часть и все это смешаю с кокосовым субстратом. прям вот такой рыхлый получается хороший воздушный и буквально две госточки добавлю Почва для розы кофе любит нейтральную почву. PH должен а, не превышать пяти пяти с половиной. Они, конечно, все попереплелись. плантация кофейная кое-как да. их рассоединила такие вот еще малюхонькие совсем такие прям все корешочки хорошие очень, видите? здесь еще вот только, видите, проросло все их посажу Потом их подарю знакомым, куда мы столько. Ну вот таких малышечек я вот приготовила вот такие вот стаканчики для рассады. Вот такие вот. Их буду сюда. Пусть они здесь наращивают самостоятельно корневую систему, набирают сил. наверное такие хорошенькие хочется, конечно, мне вырастить кофейное дерево прям чтобы оно было прям оно очень декоративный вид имеет у него очень красивая листва причем она сама себя как бы кроно формирует, не нужно их э, там подстригать, она очень красивая сама. Поливать кофе нужно тогда, когда верхний слой почвы просохнет на один сантиметр примерно, тогда нужно поливать. на дно конечно керамзит нужно вложить но мне здесь всего не хватило но я буду аккуратней почва у меня рыхлая Ну вот, путем нехитрых действий получаем из одного кустика 17 самостоятельных деревьев. Сейчас я их полю. Ну вот что у меня получилось. Прям все красавцы. Сейчас в дальнейшем я буду снимать по ним видео. Будете вместе со мной следить за моей кофейной плантацией. Ну все, всем спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки.